Единственная причина, почему некоторые люди не работают в сетевом маркетинге, они просто не знают, что это такое. Заметьте, вы не занимались физической дистрибуцией, то есть вы ничего не продавали сами. Вы распространяли информацию, то есть занимались интеллектуальной дистрибуцией. Вот что значит настоящий сетевой маркетинг. Передача знания о новых продуктах, товарах и услугах, интеллектуальная дистрибуция. Мы все с вами делаем это каждый день. Но пока не получали за это деньги. Для тех, кто увидит это сегодня, завтра все изменится. А что происходит с сетевым маркетингом в развитых странах? И что ждет нас уже в ближайшее время? В США работает более половиной тысяч крупных сетевых компаний. В настоящее время сетевой маркетинг процветает более чем в 125 странах всех континентов. В Европе работает более 700 MLM-компаний. Объем продаж в странах ЕС превысил 2 миллиарда долларов в год. Сейчас на очереди новая фаза развития сетевой индустрии, фаза стремительного взлета, когда очень многие жители планеты окажутся либо клиентами, либо дистрибуторами различных сетевых компаний. Единственная причина, почему некоторые люди не работают в сетевом маркетинге, они просто не знают, что это такое. Подумать только. Лет назад Глен Тернер, американец с восьмилетним образованием и заячьей губой, используя принцип сетевого маркетинга, за пять лет превратил свои доходы из пяти тысяч в 300 миллионов долларов. Это ждет и нас. Эта многомиллиардная индустрия захватывает мир и открывает Россию. Тенденция налицо, но рынок России пока свободен. Экономическая ситуация в России сулит скорый всплеск этого уникального бизнеса. Не понимать этого означает не понимать, что такое бизнес вообще, и особенно бизнес с высокими доходами. Люди, которые серьезно рассмотрят это предложение, уже через несколько лет будут преуспевать. Сегодня идеальное время для таких людей. Несмотря на это, еще очень многие знают, что такое сетевой маркетинг и какие выгоды он предоставляет. Развитие сетевого маркетинга в России неизбежно и нет смысла терять время, разоблачая то, что ведущие экономисты мира называют величайшей возможностью в истории человечества. Глупо бороться с тем, что дало финансовую независимость миллионам людей во всем мире. Сейчас то самое время, когда будет разумным выбрать надежную сетевую компанию и присоединиться к ней, что и делают экономически грамотные люди. Уже сегодня доходы российских сетевиков составляют десятки тысяч долларов в месяц. Начиная сегодня, используя новые инструменты и опыт, новички достигают лучших результатов за более короткое время. Присмотритесь и не упустите эту возможность. Пришло ваше время. Все мы с вами являемся клиентами каких-либо сетей сетей сотовой связи, магазинов, ресторанов, фитнес-центров. И мы тратим деньги. Но теперь у вас есть возможность оставаться тем же клиентом и вместе с тем зарабатывать деньги. А если вы присмотритесь к этой возможности внимательнее и выделите этому чуть больше времени, вы получите то, что получает привилегированная часть общества – дистрибуторы. Чем же выгодно вы будете отличаться от многих других людей? Имея ежемесячный авторский гонорар, который будет увеличиваться, вы получите в свое распоряжение больше свободного времени. Теперь вы можете позволить себе заниматься любимым делом и отдыхать сколько хотите и когда хотите. Работая по найму, человек, как правило, имеет ограниченный доход, оговоренный в трудовом договоре. Используя сетевой маркетинг, вы имеете возможность неограниченного дохода. Чтобы сделать хорошую карьеру в обычной компании, человек должен несколько лет упорно трудиться, становясь профессионалом. Работая в сетевом бизнесе, вы можете сделать успешную карьеру всего за один год и, начав с нуля, выйти на высокий уровень доходов. Скажите, что бы это значило для вас? Когда вы работаете в сетевом бизнесе, вы сами определяете объем, время и место своей деятельности. Вы сами решаете, когда вам вставать, с кем встречаться, как долго работать, когда и насколько уйти в отпуск. Вы сами планируете свой рабочий график и доходы. Кто сейчас распоряжается вашим временем? Многие люди испытывают проблемы во взаимоотношениях с начальниками и коллегами. Когда вы работаете в сетевом бизнесе, вы сами формируете свою команду, подбирая только тех, кто вам нравится и с кем вам комфортно. А ваш наставник материально и морально заинтересован в том, чтобы вы испытывали удовлетворение от вашей деятельности и получали максимум выгоды для себя. Работая в сетевом маркетинге, вы познакомитесь с большим количеством новых людей из разных городов и стран. Здесь, как нигде еще, вы обретете огромное количество друзей, испытывающих к вам искреннюю признательность и благодарность за свой успех. Работая в сетевом маркетинге, вы будете общаться с преуспевающими людьми и, обучаясь у них, вы будете самосовершенствоваться. У сетевого маркетинга нет границ, а это значит, ваш бизнес может быть международным. Все это ведет вас к независимости. Единственная причина, почему некоторые люди не работают в сетевом маркетинге, они просто не знают, что это такое. А теперь смотрите внимательно. Для того, чтобы начать, вам не нужны большие средства. Не нужно обращаться к сотням инвесторов или занимать тысячи долларов. Вы получаете бизнес под ключ. Это значит, он проверен. И не нужно ничего выдумывать. Всем вашим партнерам выгодно, чтобы вы преуспели. А Это значит, они передадут вам все технологии и секреты этого дела. И самое главное – это время. То время, которое сейчас так благоприятно, но которое так легко упустить, так же, как и эту возможность. И хотя в народе бытует мнение, что сетевой маркетинг – это несерьезно, вот что о нем говорят внимательные и обеспеченные люди. Роберт Киосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», всемирно признанный спикер и учитель по такому предмету, как деньги. Мультимиллионер. «Мой богатый папа говорил». Самые богатые в мире люди ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Хотя сетевой маркетинг не все приветствуют, сегодня эта индустрия продолжает расти как мощная финансовая сила в мире. Люди, заинтересованные ведении бизнеса в будущем и своим собственным финансовым будущем, должны иметь объективный взгляд на этот бизнес. Пол Зейн Пилзер – экономический советник двух президентов США. К 2010 году индустрия «Wellness» достигнет 1 триллиона долларов. А это – огромные возможности для сетевого маркетинга и его представителей, потому что это самое лучшее средство ознакомления людей с новыми продуктами и услугами, как в США, так и во всем мире. Скоро придет время, когда ваши дети спросят вас об этой уникальной возможности, благодаря которой многие ваши знакомые добьются финансовой независимости. Что вы им ответите? Вы расскажете им, как вы начинали, преодолевали первые трудности, как получали первые прибыли. Или вы будете оправдываться, что не смогли разглядеть эту возможность вовремя и упустили ее. Только не говорите, что вы не знали об этом. Денежный поток по имени «Сетевой маркетинг» уже шумит. Он шумит независимо от вашего мнения или мнения ваших знакомых. Каждый день эта индустрия дает одного долларового миллионера. Придет время, и многие ваши знакомые будут пользоваться этой экономической системой. Но вопрос, от кого они это узнают, и кто будет получать свой авторский гонорар? Что вы будете делать сейчас? Мы знаем одно – люди думают а «Жить вам». Разберитесь сами и не позволяйте никому отнять у вас эту возможность и украсть вашу мечту.